Друзья, всем привет! Сейчас у нас у всех кризис, и вы тоже это знаете, вы сейчас тоже меня смотрите, тот, кто меня смотрит вживую или в записи. Когда уходим на работу, там где-то отвлеклись, они типа проходили. Покушали, поспали там раз в неделю или в два раза в неделю, в два раза в месяц. Там у кого как секс, быстренькому То есть шаблон жизни поменялся. Организация международных э, объединенных наций сейчас, э, я нашла в интернете, что количество насилий в семьях увеличилось. И после кризиса многие семьи развалятся, а многие семьи укрепятся, потому что воспользовались кризисом, нашли понимание друг друга, договорились и отношения еще лучше станут. Согласны со мной? Поэтому кризис дается для каждого из нас для чего-то. Любые ситуации, я писала когда-то научные работы по стрессам, влиянию стресс-факторов у участников афганских операций. Вы знаете, тогда я работала в вооруженных силах, и для меня эта часть людей была особенно важна. И когда я начала изучать эту тему, я узнала, что те, которые были изначально уже вшивые, червивые, и они пришли по какой-то причине, попали в Афган, они стали еще гнуснее, мельче, и их качества проявились еще в худшую сторону. Также писала научные работы по влиянию стресс-факторов на высшую нервную деятельность, прыжков с парашютом, там, других стресс-факторов. И тоже увидела, что тот, кто использует кризис во благо, а в организме у каждого из нас есть заложенные механизмы, потому что есть стресс, есть дистресс. Так вот, стресс это когда организм реагирует и дальше устанавливается защита. Ну, тоже касается и антител и иммунитета, я, ну, вы это знаете, о чем я говорю, да, как связано с нашим нынешним сегодняшним коронавирусом. То же самое касается кризиса, когда люди используют и достойно переносят то, что происходит, и становятся мудрее, сильнее, интереснее. А есть и люди, которые проявили свои качества людишек. И поэтому сегодня, вы видите, усилились и обманы какие-то, и аферы, и то есть, локализация негативных каких-то моментов везде поднялась. И те люди локализовались еще в большей степени то, что где-то было прижато, да, там, поведение людей в, антикрим... в криминальных сферах и так далее. Другими словами, кризис для многих людей, адекватно мыслящих, трезво мыслящих, является стартом. Одни э, боятся, прижимаются и ждут маны небесной, обижаются, грубят кого-то обсуждают пере, пере, перебрасывают эту информацию ненужную друг другу таким образом тоже, кстати, самоутверждаются А как ты еще привлечешь себе внимание если ты перекинешь какую-то гнусную информацию вот я сейчас тоже, и вы, наверное, получаете кто, кто получает, напишите плюсик в чате кто получает от людей, мало вам знакомых я уже не говорю о знакомых в личку какую-то информацию «Ух ты, я такую информацию гнустую накопал! Вот смотри!» И людям перекидывают. Да? Я вчера об этом говорила в, в своем эфире. То есть Сейчас время для того, чтобы люди показали, что они есть на, что, кто они есть на самом деле. И сегодня я перехожу теперь более детально цели своего сегодняшнего эфира. Так вот, по отношениям тема. Те, кто проявят свою... Мудрость, свое терпение, смогут отношения улучшить и еще больше объединиться. Те, кто не смогут, они увидят явно, что это не мой человек. И кризис закончится тем, что люди побегут э, разводиться. И это нормально, это не хорошо, не плохо, это, это нормально. Для тех, кто в одиночестве, вот я читаю иногда в группах, захожу в разных группах, что люди пишут. Они страдают, они там бедные, несчастные. Для них, для таких людей, бедных, несчастных, никогда не будет благоприятных условий. Ни в кризис, ни в, без... ни, в... ни в кризис. Я сейчас говорю о тех людях, которые ищут себе свою пару, своего любимого человека в соцсетях, на сайтах знакомств. И за более чем 25 лет работы в психологии, психотерапии, хочу вам сказать, что люди так устроены, что Ими движет то, что они не осознают, то есть бессознательные какие-то блоки, ограничения. То есть те команды, те встроенные импринты, которые они получили от мамы, от папы, от, от отношений, от негативных от каких-то болезненных факторов. И они сегодня, в 21 веке, продолжают жить такими э, вот этими убеждениями. При всем при том, что в интернете сегодня миллионы, миллиарды людей, мужчин и женщин, которые ищут под свою цель людей. Если мы говорим про отношения, то женщины часто говорят, одни маньяки, одни придурки, одни там только секс им подавай, там какие-то виртуальщики. Да, да, и в этом есть плюс. Вы можете увидеть Какие люди есть? Вы можете изучить психологию людей, мотивы их поведения, но выбрать то, что вам подходит. Поэтому, когда женщины говорят, вот липнут там всякие, значит, арабы, мусульманы или, или там славяне, но не с какими-то какими там предложениями, да, они ищут под себя, а ты как реагируешь? Так вот, как сразу поставить фильтр на тех, на тех, кто не Вашинский, как правильно себя позиционировать, какую создать портфолио, какую фотографию выставить, как с ними общаться, как их мягко посылать на небо за звездочкой. Да? Это, этому надо учиться. И вот моя главная тема, это вообще всех моих тренингов, это личностный стержень. Вот кто ты? Вот кто ты? то и вокруг тебя вьется, поэтому какая ты такой к тебе пришел, То же самый мужчина обижаются на женщин, ну вот ты такую просто привлек свою жизнь, потому что ты по другому не знал. Сердцем выбираем, а мозги где? Сердцем, вот этим сердцем выбираем, а потом обижаемся, поэтому отпускаем, делаем выводы и идем дальше. И сегодня, когда у нас кризис, когда люди все в интернете, качественные мужчины есть. Женщины, у которых тоже есть чувство собственного достоинства, женственность, гибкость, мягкость, они тоже есть, и они проходят в том числе массу э, обучающих программ и, и себя обучают. Поэтому на сегодняшнем мастер-классе, регистрация под этим видео, вы узнаете, какие, же, какие ошибки делают женщины на сайтах знакомств и как их исправить. Почему женщины быстро идут на любые контакты, даже понимая, что это не тот мужчина как можно эти все ошибки исправить почему мужчины также выбирают не тех женщин и потом на них обижаются мужчины можете попасть ко мне на личную консультацию бесплатную 30 минут даю бесплатную консультацию кто хочет напишите и я с вами поработаю Я работаю с мужчинами но этот тренинг больше будет для женщин я покажу вам психологию мужчин, я расскажу вам покажу вам то что знаю я за большое количество работы в моей психологии психотерапии Работая с высокостатусными мужчинами, я работала в, в сфере, где были высокого уровня мужчины, и я знаю, о чем они мечтают, я знаю, чего они хотят, я знаю, как они реагируют на женщин, поэтому я своим опытом делюсь, и каждый выбирает под себя. Исходя из того, что у вас есть, выставляя правильно и грамотно свою фотографию, свой портфолио, вы будете видеть какой мужчина к вам пришел, и то количество людей, подходящих по мужчин, будет вам для того, чтобы выбрали своего. Для того, чтобы, чтобы выбрать, нужно выбирать. Это тоже одно из установок, которые запишите себе, пожалуйста, потому что у многих установка, вот из того, что было, то и полюбил. Что нельзя иметь много мужчин. Конечно, не надо иметь всех подряд, но выбирать обязательно надо. В этом истинность женщины с чувством собственного достоинства. Надежда Новосельская, психолог-коуч. Под этим видео будет регистрация на бесплатный мастер-класс. И вы получите сразу после мастер-класса, после регистрации, подарок. Крутой подарок.